приветствую друзья Я решил сделать видео по поводу биржи binance высказать свое мнение рассказать о плюсах и минусах этой биржи, что мне в ней нравится что в ней не нравится но все это сейчас отвечу в данном видео на все эти вопросы итак начинаем пожалуй с самого начала да, с того момента когда мы заходим именно на эту биржу что конкретно мне в этом нравится ну во-первых это Сама безопасность, да, изначально на, вот этой вот, на этом окне, да, нас с вами предупреждает о том, что, пожалуйста, друзья, обратите внимание, находитесь ли вы именно по этому адресу, что, естественно, препятствует быть жертвой фишинговых сайтов, у да, развело развелось уже просто огромное количество. Вы должны, конечно, себе понимать прекрасно о том, что э, ну, это начинает уже действовать на каком-то подсознании. Да, когда вы постоянно заходите по адресу, у вас складывается этот адрес в голове, то есть э, www.binance.com. Вот, и, соответственно, попадая на какой-то фишинговый сайт, вы, я думаю, может, ну, скорее всего, будете обращать на это внимание. И хорошо, если вы так делаете. И, пожалуйста, если не делаете, то научитесь так делать это сохранит вам ваши средства ваш депозит Итак, встречает нас это окно мы проверяем да, удостоверимся и после чего у нас вылазит капча но капча не простая тоже капча достаточно интересна то есть не надо искать всякие там автобусы машины которые безумно раздражают не знаю как вас а меня раздражает просто в, в, в корень да там ужасно вот эти цифры вводить тоже бестолковые это просто бесит особенно Битфайникс, который сделан недавно. да. Здесь нужно просто передвинуть ползунок. В принципе, больше-то ничего не нужно. Да? Передвинули ползунок, занимает минимум времени, но на самом-то деле это достаточно безопасная процедура для входа. И я это очень сильно приветствую. Ну и, собственно, дальше нас встречает уфаторная авторизация, да, которую, кстати, Binance очень сильно предлагает, настаивает даже, я бы сказал, использовать при первой регистрации и это очень хорошо и еще сделаю такую небольшую сносочку по этому поводу друзья не забывайте пожалуйста при регистрации двухфакторной авторизации обязательно сохранять себе скриншот либо фотографировать тот QR-код который вам предлагает сама биржа или тот ресурс, на который вы делаете эту авторизацию, потому что в дальнейшем восстановить ее будет очень-очень проблематично. Итак, заходим на торговый центр, вот в, в этой вкладочке. Да, что еще хотел бы сказать сразу, так как я сейчас говорю плюсы, да, давайте перейдем именно, будем говорить о плюсах. То есть первое – это безопасность. Да? Второе – это десктопные и мобильные клиенты вы можете установить себе мобильный клиент правда клиент доступен только для китайских апсторов, если это касается владельцев ios устройств до да, айфонов как это устроено для владельцев Android, я, к сожалению не знаю возможно там у них это все дело немножко проще и это конечно большой плюс плюс десктопная версия да то есть вы устанавливаете приложение себе на компьютеры и собственно точно также им пользуетесь вот будет у вас такой терминал для торговли вот как это точно сделать, я сейчас показывать не буду, есть куча видео в интернете, в YouTube на эту тему, пожалуйста, это как бы тема отдельного видео, я высказываю здесь только свое мнение по поводу этой биржи. Так, переходим мы в торговую площадку, да, то есть в сам торговый интерфейс. И это мы перешли в продвинутый интерфейс, что здесь мне нравится, то что показывается баланс достаточно, интересно, история сделок показана, открытые заказы и так далее, то есть это удобно, это удобно, активные там ордера и так далее и тому подобное, это удобно, показан стакан, сколько на продаже, сколько на покупку, это все можно поменять, тоже Сейчас я рассказываю не о интерфейсе, а именно исключительно свое мнение по поводу самой биржи. И вот что хочу сказать. Те, кто не знает, вся торговля ведется здесь. Естественно, снимается процент да, за ваши ордера, которые срабатывают, некоторые выставляются. Так вот, комиссия за исполнение ваших ордеров, ордеров взимается в BNB. Что это такое? Это Binance Coin. Это монета самой биржи. Да, которая была представлена на ICO, которая сейчас тоже торгуется на CoinMarketCap вот пожалуйста, точнее представлена на CoinMarketCap 28 позиция у нее по капитализации вот, то есть в принципе очень даже неплохая позиция да, учитывая то, что это всего лишь биржа а, ну и кстати напомню о том, что биржа это с огромными объемами по торгам и с огромным количеством альткоинов, которые можно здесь торговать что также я отношу к плюсам этой биржи потому что это очень удобно когда у вас там не 5 бирж, да, не 6 бирж, а хотя бы 2-3, потому что ну, все мы прекрасно понимаем, что это все удобство. Да? Мизерные комиссии. Комиссии, которые снимаются в BNB, они действительно очень маленькие. Так вот, стандартный тариф да, комиссии, который используется на бирже Binance, это 0,1%. Но, если вы используете токен BNB в качестве оплаты комиссии, то он, соответственно, уменьшается в половину. Да, составляет 0,05%. Да, что очень низко, очень хорошо по сравнению с остальными биржами, у которых процент колеблется от 0,1 до 0,3%. Так, далее мы можем увидеть здесь комиссии за именно выводы, да, то есть BNB. Вот, пожалуйста, какое-то минимальное количество по выводу монет, какое, какое может быть, какую комиссию забирает себе биржа. С этим все можете ознакомиться. Это все находится во вкладочке вот здесь вот внизу, в футере, так сказать, самого сайта. Если на русском языке у вас вами биржа, то стандарт тарифа. Так, что же касается самой торговли, да, что мне понравилось, что сама торговая деятельность осуществляется очень-очень быстро, да, то есть, когда вы выставляете ордер, особенно, допустим, маркет, вам нужно срочно купить монету, она исполняется буквально просто вот в считанные, в считанные там миллисекунды, только вы нажали кнопочку купить, все, уже орден исполнен. Ордер исполнен, ваш инструмент приобретен там или продан в зависимости от того, что вы конкретно в данный момент делаете. И это, конечно, очень хорошо. Это что касается ордера по маркету. Кто не знает, это ордер, который исполняет вашу позицию вот в данный момент по цене рынка, который присутствует и сразу скажу отличие между маркетом и лимитом в лимите вы выставляете ту цену по которой вам нужно чтобы исполнился ордер либо же на покупку либо же на продажу то есть он будет отложенным по-другому сказать да а маркет это исполнение по рыночной цене которая вот в данную всю секунду происходит дальше друзья наличие реферальной программы тоже отношу в к плюсам, так как рассказываю о плюсах. Но в то же время, плавно перейдя к минусам, этой бирже хотел бы сказать, что реферальная программа это как плюс, так и минус. В чем же минус заключается? А в том, что всякое, всякого рода такой маркетинг, который привлекает инвесторов, платя им за, за привлечение других, является так называемой схемой Понса. Да? Был такой Чар, Чарли Понса, это... Пирамидостроитель, да, вот как нам в Википедии здесь его называет, это один из первых, так сказать аферистов, который создал финансовую пирамиду. Но а, касаемо сегодняшней наших дней, да, мы все прекрасно понимаем, что реферальные программы, так скажем, они больше собой представляют маркетинговый ход, чем желание кого-то обмануть или нанести какой-то вред и завладеть вашими средствами незаконно. Вот. А, поэтому на ваше усмотрение, расценивайте как хотите, но как бы там ни было, предосторожность такую я вам должен объяснить. Далее, какие еще минусы? Друзья, меня исключительно раздражает одна вещь. Русский язык. Почему такой кривой перевод? Сейчас приведу пример. Вот торговый центр, во-первых, да. Ну вот хорошо, вот какой-то торговый центр, да? Ну как это понять? Что значит торговый центр? Напишите здесь, допустим, там торговая платформа или торговая площадка. Ну ладно, торговый центр хорошо, не вопрос. Основной хорошо. Но ну, что такое авансировать? Вот, вот что такое авансировать? Окей, а, авансировать не вопрос. Пускай авансировать. Лимит здесь не переведен. Маркет тоже не переведен. Ну хорошо, пускай не переведен. Но ну, ну, ну, напишите вы по-русски. Лимит маркет там, или рынок. Или, ну, ну как-то вот я не знаю. Купить, продать переведено это все не переведено. Ну ладно, короче, не до конца он переведен, и уже бы лучше бы не переводили, и у меня просто вопрос, ну неужели нельзя действительно нанять какого-то переводчика русскоязычного, который вот это все вот дело может реально объяснить, точнее хотя бы толком грамотно написать, это как бы вопрос. Так, далее. Из минусов. Что еще от, отношу? Отношу то, что это азиатская биржа. Да? И в этом тоже считаю минус, так как не то, чтобы я там не любил как-то азиатов или как-то к ним относился предвзято, но все же, если бы регуляции были американского происхождения, было бы доверия к этому инструменту больше лично у меня. Так, ну вот, в принципе, и все касательно минусов, касательно плюсов, те, которые я хотел высказать по поводу этой биржи. Хочу сейчас предвижу, точнее, некоторые из ваших вопросов. Вот в продвинутом интерфейсе, да, вот эти вот проценты 25, 50, 75, 100, что они означают? Да, все просто, ребят, это проценты от вашего депозита, который у вас представлен здесь общий, да, то есть вы сразу будете там 25% процентов депозита вам показывает количество которые вы можете купить монеты да, То есть, чтобы не считать вы просто выставляете а вот еще кстати сразу один минус еще нарисовывается: почему нельзя мне выбрать здесь те проценты которые меня интересуют а вдруг 25 для меня много а вдруг я торгую там 5 10 процентов к примеру и от депо вот почему нельзя мне сделать здесь выборочно те проценты которые я хочу это делать если это возможно сделать в настройках их из их изменить пожалуйста укажите это в комментариях буду очень рад вам и благодарен. как по Полный счет просто мы переходим с вами на вкладочку актив нажимаем депозиты выбираем здесь в списке ту крипто которую нам интересно сюда завести да, на которую будем торговать и так далее это допустим там биткоин я не знаю что вы хотите заводить. Здесь весь перечень представлен заводите и торгуете давайте посмотрим если здесь тизер да, тизер есть, здесь есть. То есть тизер вы точно так же можете сюда заводить без проблем. Как вывести депозит? Все точно так же, как и вводить. Да? Снять и наличные. Снять наличные. Выбираете монету, которую хотите вывести. Точно так же выводите. Да? Уписываете адрес, на который вы хотите ее вывести и выводите. Вот так вот. Здесь у вас все объясняется какие-то минимумы сколько будет комиссия и так далее и тому подобное как установить двухфакторную авторизацию в начале когда вы регистрируетесь на этой бирже она вас заставляет делать двухфакторную авторизацию там как бы все в принципе толком объясняется для этого вам нужен google а аутентификатор который устанавливается из магазина приложений вашей платформы да либо там android ios я не знаю blackberry или windows фонд не знаю на чем вы там сидите изначально устанавливаете это приложение после чего у вас появляется возможность двухфакторной авторизации друзья если хотите завести сюда средства с advanced cash или любой другой офшорной системы то у вас к сожалению это не получится Но все ли форки биткоина сюда начисляться нет не все это нужно черпать информацию исключительно из источника самого форка где именно они собираются будут листиться и какие биржи их будут поддерживать это тоже отдельная история да, друзья, интересный вопрос по поводу того, как здесь выставляется Take Profit и stop, stop Loss. Ну, собственно, с вот этими вот вещами все гораздо проблематичнее, чем могло бы быть. Почему так происходит, я не знаю, но такая тенденция соблюдается на криптобиржах, что здесь невозможно ставить обычный Stop Loss, который, возможно, кто-то из вас знает по рынкам форекс и так далее да? здесь представлен единственный вариант стоп это стоп-лимит который я крайне не люблю крайне его не то чтобы не рекомендую использовать за неимением другого он достаточно неплохо себя показывает хотя бы что-то но почему него нельзя здесь функционально прикрутить обычный стоп который ну, ведь бит смог прикрутить да почему его нельзя прикрутить здесь вот это вопрос у меня как бы возникает постоянно и это тоже я отношу к минусам причем огромным так как у них здесь хоть ладно там вы в обычном интерфейсе не прикручиваете эту тему да а вот в продвинутом для трейдеров то пожалуйста уж прикрутите пускай здесь будет стоп лосс пускай здесь будет возможность выставления сразу двух ордеров то есть на треки на стоп Почему нет, это удобно, но здесь к сожалению такого нету. Стоп лимит. Как пользоваться стоп лимитом, ищите в YouTube, сейчас объяснять не буду. Здесь стоп-лоссов, профитов нету. Тейк профит это отложенный ордер на продажу вашей монеты, которую вы купили. Ну, осуществляется таким образом, стоп лосс стоп лимит, точнее, стоп лосс осуществляется стоп-лимитом. Да, то есть, выбираете две цены. Первый, по которой ордер будет исполнен, по второй ордер выставляется в стакан на продажу и будет ли он продан, это уже другой вопрос. Как закрыть открытый ордер? Да все просто. Так как это не маржинальная торговля, а торговля с холдом то есть вы покупаете монету, становитесь ее держателями, продаете ее тогда, когда считаете нужным. То есть вы просто-напросто выставляете позицию на продажу. Да? Купили монету, она у вас появилась на балансе, чтобы. Закрыть позицию, как вы говорите, вам нужно просто продать эту монету и зафиксировать прибыль уже в том, к чему вы торгуете, собственно. Вот. Если закрыть открытый ордер, ну, допустим, я име, имеется в виду, что вы что-то выставили, а потом хотите его закрыть, то это делается ровно вот таким вот образом. Так, Neo BTC, допустим, мы выставляем его на продажу, да, там ставим какое-то количество, там 25% Neo на продажу, да, и нажимаем продать по цене, там, 0.1 биткоин, да, вот так вот я сделаю такой огромный шаг, 0.1 биткоин выставляем на продажу и нажимаем продать. Ордер у нас успешно установлен история сделок история заказов открытые заказы вот у нас в открытых заказах появляется ордер который выставлен в данный момент да и чтобы нам его отменить вдруг мы передумали что-то делать да с этим ордером там мы просто нажимаем отменить то есть в открытых заказах появляется ваш выставленный ордер мы просто-напросто нажимаем отменить бац все сделка отменена Окей, okay. в принципе, по обзору у меня все. Напоминаю, что ссылочка будет на эту биржу в описании, она реферальная, можете через нее регистрироваться и таким образом сказать мне спасибо, можете регистрироваться напрямую, как вы хотите, так и делайте, только обязательно следите за адресом, на котором вы регистрируетесь, да, чтобы свои средства кровные не отдавать всяким жуликам, злоумышленникам. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Новые видео каждый день. Обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, если видео было полезным, понравилось. До завтра. Пока.